Друзья, всем привет! Меня зовут Юрий Павлов. А вы знаете, что есть новые торги? Это не аукционы по банкротству, это не муниципальные имущества. Это абсолютно новая, неизведанная ниша, где нет конкуренции. Мы уже выпустили определенное количество учеников на текущий момент, которые показали уже хорошие результаты. И купить любое имущество, будь то квартира, машина и так далее, со скидкой 50% – ничего такого. Да? То есть я сейчас не буду перечислять, в чем плюсы, чем отличаются одни от других. Но самое важное, что это новая ниша, самое важное, что мы ее запустили. Не боюсь похвастаться, что мы это сделали первое, открыли такое вот новое, новое свободное поле для деятельности на торгах. И какие здесь есть основные преимущества? Как я сказал, нет конкуренции. Заходи, вы один. Вот много имущества, вы абсолютно один. Как бы один. Второе. Нет обременений. То есть, имущество все чисто, не нужно думать, что вы купили что-то не то и так далее. Следующее: нету конкурсных управляющих. То есть нет этих вредных людей, которые вам могут дать документы, могут не дать документы. Все дают. И самое интересное, что можно участвовать даже без ключа. То есть не нужен этот ключ, флешка, ЦП. Есть торги, куда ты пришел и просто купил. Обо всем этом да, я специально оставлю информацию под видео. Перейдите по ссылке, посмотрите более подробно. И когда у вас появятся какие-то дополнительные вопросы, прямо возвращайтесь под это видео и пишите, я буду отвечать. Ну или, соответственно, перейдете по ссылке, посмотрите информацию. Там тоже, если ошибаюсь, можно будет оставить свой вопрос. Кстати, вы спрашиваете, что это за торги? Это активы госкорпораций, непрофильные, непрофильные активы госкорпораций. Приходите, смотрите подробности, задавайте вопросы и участвуйте.